Итак, Казанский федеральный университет порадовал докторов и кандидатов наук. Полиомилит, убийца 20 века. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Василий Шурыгин. В Высшей школе государственного и муниципального управления состоялось открытие программы повышения квалификации глав сельских поселений и муниципальных районов Республики Татарстан. Основной темой программы стали современные подходы к управлению сельскими поселениями. Как Казанский университет порадовал докторов и кандидатов наук? Смотрите в следующем сюжете.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 Профилактике одного из наиболее тяжелых вирусных заболеваний, поражающего нервную систему человека и вызывающего параличи, порезы и атрофию мышцных тканей, приводящего к гибели или инвалидности, посвящен отмечаемый ежегодно 24 октября Всемирный день борьбы с полиомилитом. О заболевании и его особенностях далее в сюжете.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 В Казанском федеральном университете модернизируют одежду и экипировку для добровольческих отрядов. О всех подробностях узнавал Амир Ахтямов. В Институте дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета начала работу мастерская по конструированию и моделированию текстильных изделий. На базе нее студенты в рамках апробации научных изысканий занимаются пошивом экипировки для мобилизированных. Потому что в России очень мало институтов, которые сегодня занимаются этим профессионально. Требуются высококвалифицированные кадры, нужно особенное оборудование, нужны передовые технологии. Но мы понимаем, что эта ниша очень востребованная. И в том числе перед нами ставили задачу развития и легкой промышленности, и сферы текстиля». По словам преподавателей, сегодня пошивом одежды и экипировки для военных в России занимается немало волонтеров. Но они в основном просто копируют существующие изделия. Именно поэтому в создании изделий принимал участие и научный консультант Евгений Жемков. Он участвовал в специальной военной операции и теперь помогает проектировать, конструировать и моделировать одежду для мобилизированных. Я попросил, мне пошли навстречу, а так как я занимаюсь сбором унитарной помощи нашим бойцам, конкретно добровольческим отрядом БАРС и Алга, и Тимир. Ну, и мне пошли навстречу и согласились делать пошивку. Причем по одной простой причине. Гуманитарная помощь с, каждым, с каждой недели становится все дороже и дороже. Цель работы – изготовить максимально удобные, безопасные изделия для военных. Основная миссия – это не промышленное изготовление, а изготовление опытно-конструкторских образцов, которые по своим характеристикам превосходят существующие. Можно рассматривать эту область не только как... Ошивание опытных образцов, но и как, как, какого-нибудь э, ошивание какой-нибудь либо коллекции одежды, либо просто что-то потренироваться, что-то новое придумать, какой-нибудь дизайн. Э, это очень интересно. Отметим, что в КФУ планируется шить балаклавы, тактические рубашки, разгрузочные жилеты и некоторые другие вещи. Первая опытная партия отправится в зону СВО уже в ближайшее время. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.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 Сплетка переговорного процесса, то есть нормализации отношений, когда э, ищутся точки диалога, выстраиваются какие-то схемы нормализации отношений, но, опять же, ни, пока ни один переговорный процесс, который вот проходил, например, в 80-х, 90-х, начале 2000-х годов, он до какого-то логического итога он не был доведен.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 Наверное, можно прийти э, к тому, что вот, э, в итоге корейская нация будет э, каком-то таком единым целом. Да? Может быть, они будут разных государств, но, по крайней мере, э, будет возможность для нормального э, общения. Мы будем следить за развитием событий. Аделина Абдрахманова, Универньюс. На этом все. В студии был Василий Шурыгин. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях а также на сайте телеканала. До новых встреч!